Так, кормим козленка. Дальник есть, видите, как хороший козырь. Прям с палками ест. Таких бы разводить, да? Интересно было. Бы. Они везде лазят, прикинь, они даже на крышу залазят. Или как там? Дима, тебе понравился козлик? Козлик понравился тебе, сынок? Понравился. Давай посмотрим еще. Козя, козя, козя, козя, козя, козя, козя. Это не бе, это ме. Он же да, это уже старый козел. У него, видать, рога уже трескаются. Так, я сейчас тебе ещё заеду. Далее, ребятишки, какой да, козел. Рикальный да, да, да, да. такой, бородатый. В лесу бы такие водились? Козлёночком стал. Да ты такие ветки -то ему не давай, ты че он? Сам их ест. Они мягкие. Он потом не просрется. Просрётся. Я тебя еще не докормила. Бежка, бежка, бежка, бежка, Я здесь как-то езжала уже. на велосипеде, так их и нету, хотелось. Мы здесь вчера козу увидим и козлятам не лечим. Где смотришься? Сейчас будут ругаться. Да, ну? Ничего не будут ругаться. Казя, так Казя, Казя. Просто уведут козла. Держи. И не садись. Что, он даже подруга что-то уходит. Да. На, говорю. О, морда. Вообще. I don't know how to get